Так, вот он, самый крутой крипто-кошелек. Обратите внимание, это веб-версия в Safari на айфоне. Значит, что нового? Появилась кнопка сканирования QR-кода. Нажимаем, сканируем. Значит, появилось вот такой вот глазик появился напротив адреса. Этот глаз появляется в тот момент, когда вы вошли в кошелек по приватному ключу. То есть он уже здесь в памяти браузера, в Local Storage уже находится. Нажимая на этот глазик, открывается новая фишка, называется Prism Gaze, Мы ее назвали. Гейс – это как пристально смотри за чем-то. Гейс – это пристально наблюдать и хранить, как зеницу ока, вот, если по-русски. Вот, соответственно, нажимаем зеленую кнопку «Генерировать призм Гейс QR-код». Она нам предлагает сделать, создать пин-код. Мы его создаем. Еще раз его подтверждаем. И у нас появляются полные реквизиты, которые программа тут же предлагает нам распечатать. То есть мы сохраняем документ, PDF можно его сохранить в каком-то другом формате. И вот этот вот документ будет содержать в себе всю информацию о вашем кошельке. То есть здесь будет полный приватный ключ, здесь будет QR-код. Для чего он нужен, я вам сейчас чуть попозже покажу. Ну и соответственно все реквизиты. То есть вот эту бумажку достаточно просто сохранить ну, или распечатать. Самое главное ее никому никогда не показывать. Потому что любой человек, который у вас ее, там сфотографирует, украдет или что-то еще, он сможет получить ваш приватник. Потому что приватник в открытом виде зашифрован вот в этом QR-коде. Это нужно просто для того, чтобы удобнее было пользоваться кошельком и каждый раз не нужно было вводить приватник при совершении транзакций. Такая бумажка получается. Дальше что с этой бумажкой? Дальше мы ее прячем. Никому не показываем. Все эти данные, они формируются в браузере, в они не уходят. Но у вас есть такой вот QR-кодик, который можно использовать в том числе и для входа в кошелек без использования приватника. Как это делается? Просто открываем iPhone, включаем камеру Наводим на этот QR-код. Вот теперь для того, чтобы войти в кошелек по приватному ключу и совершить транзакцию, достаточно просто отсканировать QR-код, подтвердить пин-код, который вы ввели, и вуаля, вы внутри своего кошелька вошли по приватнику. Да, чуть не забыл. Не вздумайте ходить печатать вот эти бумажки, к соседу, дяде Пете, к какому-нибудь с принтером, или в какой-нибудь фотосалон, или еще куда-то. Даже не пытайтесь это никому носить. Каждый, кто пытается распечатать это не у себя дома на принтере, подвержен опасности потерять доступ к своему приватнику. Потому что любой человек сканирует любой камеры этот QR-код, ну, естественно, украдет ваши монеты. Поэтому это нужно только для тех, у кого есть свой собственный личный домашний принтер никому не показывайте этот QR-код. Ну и напоследок от души хочется всех поздравить с Новым годом. Пожелать счастья, здоровья, удачи в ваших личных делах. Ну и, конечно же, удачи нам всем. Удачи, призму. Я думаю, что все, что мы делаем, это не зря и не напрасно, и Призму. Всем еще докажут и покажут, что такое настоящая децентрализованная криптовалюта. Всех с Новым годом, годом БК. Пока.